Как можно не хотеть стать космонавтом с детства? Каждые три месяца себя снимал нормативы, понимая, где нужно подтянуть, где не надо. Пришел, говорю, вот что я знаю. Они говорят, ого, нормально, приходи на экзамен. Люди, которые смотрят на тебя и думают, что ты недостоин, они глубоко ошибаются, у них временное заблуждение. Я думал, что консалтинг развивает много навыков. Сейчас вижу, что космонавтика развивает еще больше навыков. Это сплав не института и спортивного лагеря. Я смотрю новости вечером, 8 человек прошли отбор. Я такой, так, а кто это? Сегодня в гостях Константин Борисов, профессиональный фридайвер, бывший консультант этикерни и BCG, а ныне кандидат в отряд космонавтов Роскосмоса. Мы обсудим с Константином, как ему удалось пройти отбор и выдержать конкуренцию с летчиками и инженерами, в чем заключается подготовка в отряде космонавтов, чем занимаются космонавты в небе и на земле, как пригодится опыт в бизнесе и консалтинге, и как не сдаваться, услышав отказ. Поехали! Кость, расскажи, пожалуйста, как вообще стать космонавтом? Какие требования есть? Ну, тут интересно очень. В наборе 2012 -го года это первый открытый набор в истории России и Советского Союза, в истории пилотируемой космонавтики в России. Отбор прошли многие ребята, которые работали в разных компаниях, и инженеры, и не инженеры. Может быть, они учились на инженера, а потом работали совершенно в другими вещами занимались, но в двенадцатом году прошел один военный летчик, а все остальные 7 человек были гражданскими специалистами. А в нашем наборе восемнадцатого года было чуть-чуть построже, мне так кажется. Когда набор объявили, сказали, что он открытый, любой желающий может подать заявку, и было написано так: "Но приоритет отдадим тем, у кого летное образование или высшее инженерное образование". Ну и соответственно, так получилось, прошло Четыре военных летчика, один гражданский летчик, два инженера, которые работают в РКК «Энергия», работали, и я восьмой. То есть, по сути, человек таким с бизнес-бэкграундом, не военным, не инженерным, не летчик, это ты один? Ну, наверное, да. да. Но у меня бэкграунд, да, вот как, как посмотреть, да, с одной стороны, если говорить про опыт работы в BCG, в it в феронордик машины, да, он такой бизнес-бэкграунд. С другой стороны, с точки зрения образования, которое я получал в Орвике, это образование, которое помогло понять, как теорию вероятности, как системный анализ применять на практике. Поэтому, по сути, можно назвать меня инженером даже по моим двум образованиям. Но чтобы вопросов не было, и чтобы самому подготовиться более тщательно к физике и математике, я еще поступил в мои, пока готовился, не зная, что успею ли я сдать или не успею, сложно ли там учиться или нет, я просто поступил, думаю, ну хорошо, там, прошел экзамен, здорово получилось, обучаемся, пробуем дальше, и так сложилось, что отбор немножко затянули, потом чуть отложили, потом чуть растянули, и я успел получить диплом магистра авиастроения в мои настоящие полноценные инженерные образования прям за неделю до окончания набора. Удачно. Ну, как-то так вот сложилось, да. Про отбор мы сейчас поговорим, но расскажи пока, как ты вообще решился стать космонавтом вот уже после 30 лет, когда, казалось бы, у тебя уже есть карьера, у тебя уже есть намеченный путь, по которому ты движешься. Вот все спрашивают, да, мне на самом деле интересно очень так отвечать на этот вопрос. Настолько это сидит внутри с детства, что я не понимаю, как по-другому. Я, конечно, понимаю, что каждый человек что-то себе представляет, какие-то у него свои ожидания, свои предположения о том, как сложится его профессиональная карьера. Но я понимал, что ну, это просто невероятная профессия, которая ну как можно ее не хотеть изучить, как можно не хотеть стать космонавтом с детства. И когда в 2012 году я увидел, что идет открытый набор, и он завершился, я на самом деле узнал про него, когда он закончился. Он прошел за чуть больше, чем за полгода, с января по октябрь 2012 -го. Я сидел на проекте, мы рисовали слайды, мы обсуждали, там, как оптимизировать процессы на столетийном производстве на одном из э, заводов клиента. Я смотрю новости вечером, 8 человек прошли отбор. Я такой, так, а кто это? Такой-то человек, такой-то человек, 84-й год рождения, 82-й, 85-й. Я такой, оба-на, вот, вот люди как, такие же, как и я, прошли отбор, и ты себя надеваешь на себя маску потенциального кандидата в космонавты, смотришь на окружающих говоришь, «Ребята, а вы знали?» «Мы не знали». Я говорю, «Слушайте, а вы знали, что можно попробовать?» «Нет, не знали». И, соответственно, вот так щелк, а когда следующий? Вот такой у меня был вопрос. «А почему нельзя?» И сразу ты понимаешь, 33 года, 35 лет. В 2012 году у меня было 28. Время есть, следующий набор будет через 4-5 лет. Всем из этих восьмерых я написал. Нашел их в Facebook, в Инстаграме, где-то там через LinkedIn. ВКонтакте, всем написал, а один э, отозвался. И это было удивительно, он позвонил, говорит, «Привет, Костя, я Олег, э, у тебя вопросы, я готов на них ответить». Я говорю, «Олег, настоящий космонавт, вот ты прошел отбор». Он говорит, «Да, какие у тебя вопросы?» Я говорю, «Ну, а это можно?» Он говорит, «Да, можно». «А вот так, это, а это что? А это что?» И он мне больше часа отвечал на мои вопросы. Я понял, вот он настоящий, с ним можно поговорить, вот сейчас у него занятия, он мне позвонил. Я был очень ему благодарен и понял, это был июнь 15-го, что все по-настоящему, главный вопрос был, как готовиться, и главный вопрос был, когда будет следующий набор. Он говорил, что через год-полтора будет, готовься, ну и, соответственно, отсюда пошли, пошли определенные шаги, которые три года заняли. И как ты готовился? Как я готовился? Дальше что я делал? Через год я уже поступил в МАИ, выбрал себе программу, которая мне понятна, то есть это был факультет авиастроения, самолетами я увлекался с детства. Аэрокосмический факультет я тоже рассматривал, но так как экзамен был в один день, они говорят, выбирай или сюда, или сюда. Я говорю, слушайте, ну расскажите про программу, где интереснее, где вообще все это происходит. Ну там такой большой поток людей, не с кем поговорить. Они говорят, выбирай сюда или сюда. Я говорю, ну ладно, авиастроение. Написал экзамен, 72 балла, плюс 5 баллов за то, что ты у тебя красный диплом по, бокала, по твоему бакалавриату. Проходной 67, молодец, здорово. Вот так я готовился, соответственно, поступил в мои. Что я еще делал? Скульптура. Я написал себе план. Нормативы все известны, их 12. Ты их пишешь и говоришь так. Уголок, подтягивание, отжимания, бег. Рисуешь, снимаешь себе показатели, понимаешь, что здесь все хорошо, здесь нормально, здесь надо работать. Нарисовал себе график, каждые три месяца с себя снимал нормативы, понимая, где нужно подтянуть, где не надо, где все хорошо. Есть предметы «История пилотируемой космонавтики, «История мировой космонавтики. Есть несколько классных книг. Я их себе купил, по вечерам читал, и это все в купе сложилось в какую-то такую картину, которая позволила, знаешь, на мотивации, на интересе построить себе картину того, что такое космонавтика, как ты себе это видишь. И это очень помогло потом общаться на интервью во время отбора. И очень много у нас здоровских, интересных лекций. Музей космонавтики, космонавты, презентации, книги, выступления. Ходишь, смотришь, любопытно, интересно. Как ты успевал учиться и работать? Слушай, любопытно очень: в консалтинге научили работать по помному. Да? Многие, наверное, вспоминают, знают, что ну, тяжеловато сидеть в офисе там, с 10 утра до полуночи, с утра до полуночи. До полуночи еще хорошо. До полуночи еще хорошо. Да, Консультантам это понятно, да. А когда ты другим людям это рассказываешь, они, что такое за консультант, который так много работает, вы ничего не понимаете. Но ну, люди, мы которые... думали, что работу отменили еще. Да, да, да. Ты вроде как такой совершенно другой. Ну, то, что, да, кто-то называет «золотая клетка», кто-то говорит, что это такой опыт, который вы будете ненавидеть в моменте, а потом будете его очень сильно вспоминать и по нему скучать. Не потому что тебя мучили, а потому что тебя окружали интересные, балденно мотивированные, образованные люди. И поэтому действительно скучаешь. А в «Ферронордике» мы тоже много работали. Ну, во-первых, ты уже понимаешь, как наладить процессы самостоятельно. То есть ты не консультант, а ты уже руководитель процесса во-вторых, у тебя есть команда, а в-третьих, так как там работы меньше, чем в консалтинге, по сути, мы работали по 10, ну, может быть, 12 часов в день, плюс э, командировки. А в мои, тоже я когда поступал, я не знал, как это будет, но они говорят, ну, у нас пока дневное отделение по вечерам учится, потому что все работают. В 6 начало лекций, соответственно, в те дни, когда лекции, а это 2-3 раза в неделю, на предметы, я сразу оговорюсь, которые мне понятны, я не ходил. То есть я пришел на английский, на финансы, экономика, по-моему, это называлось. А, пришел, говорю, вот что я знаю. Они говорят: ого, нормально, приходи на экзамен. Я а не хочешь у нас это провести да, да, да, То есть она говорит: давай-ка ты, приходи на экзамен, тебе все зачеты автоматом. Вот, соответственно, один вечер на следующий год уже освободился. Да, ребята занимаются, а ты нет. То же самое экономика. А такие предметы, как гидравлика, термодинамика, а, самолетостроение, аэродинамика. Я на них ходил с большим интересом, но сразу ты менее загружен, чем все остальные. Соответственно, ну, в 5.50 выезжаешь с офиса, в 6.05 прибегаешь на лекцию, и все отлично. По пути очень повезло. Из Химок до дома, по дороге, мои справа. Так вот удобно. Ездил. Логистика оптимизирована. Да, да, да, очень удобно. По субботам мы занимались, соответственно, квартиру мы арендуем тоже рядом. Поэтому было несложно. Сложно было с точки зрения... С точки зрения часов, несложно, мы к этому привыкли, и даже легче, потому что работа разнообразная. Проект, командировка, учеба, лекция, курсовая, проект, командировка, бассейн, тренировки. Это все разнообразная деятельность, но свободного времени не было вообще. В какой-то момент я понял, что нервная система устает, но ты понимаешь, что у тебя есть начало и конец. Наверное, любой проект, когда ты понимаешь, что он закончится, да ты знаешь, что хорошо, Выложимся, все равно он закончится, все равно все будет окей. Я понимал, что в июне 2018 года будет завершение, а вот в январе я отдохнул, летом тоже учебы меньше, поэтому, соответственно, мотивация поддерживала и поддерживала понимание, что процесс когда-то закончится. Не было тяжело, было сложновато с точки зрения, устаешь, вот, не все укладывается в голову, там, надо отключиться от этого. Очень сравнимо с тем, как вести 2-3 проекта, вот то, что, наверное, ПИ или принципалы проходят, когда ты руководишь одним и вторым, когда ты делаешь коммерческое предложение и параллельно управляешь проектом, когда ты готовишься к, к управляющему комитету, а еще нужно не забыть отправить там, другой участок слайдов, там, другой кусочек слайдов по другому проекту. Сравнимо очень. Ну вот так совмещал. Логистика помогла. Ну и эффективность. То есть ты понимаешь, что ну хорошо, можно всегда делать чуть больше, чем нужно, в учебе надо делать тот минимум, который просят. И даже того минимума, так как у тебя уже образование есть, ты сразу себя намного увереннее чувствуешь, чем ребята, которым 23-24, которые еще не, не работали. Я имею в виду одногруппников. Звучит все более-менее понятно и, казалось бы, просто. Но это, конечно, совсем не просто, поскольку отбор проходила... 420 человек, а прошло только 8. Вот расскажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, тебе удалось его пройти и в чем был секрет успеха, как тебе кажется? Во-первых, ты не знаешь, сколько будет человек. Я предполагал, что их будет 500, но когда ты анализируешь, например, отбор 2012 года, там было заявлений 300 с небольшим, ты понимаешь, что человек 100 просто не очень качественно подготовили документы. Еще человек 50 подошли к этому не очень тщательно, Например, если ты не вылечил кариес и подал документы, и там тебе стоматолог написал «полость рта не санирована, есть очаги кариеса», то люди, которые читают документы, говорят «ну, не, как бы, не прошел, оп, какая-то мелочь, казалось бы, да?» И ты понимаешь, что если ты подготовишься и подготовишь документы, у тебя уже не шанс один из 50, а, наверное, один из 10, а за это уже стоит бороться. Во-первых. Во-вторых, я посмотрел на людей окружающих с точки зрения мотивации. Вот у меня есть друзья моего возраста, чего у них не хватает, чтобы тоже рассматривать себя в роли космонавта. Я понимал, что смотря на себя со стороны, да, я не смотрел военных летчиков, потому что они где-то там в гарнизонах работают совершенно по другим правилам. Не видел инженеров, я понимал, что с ними тоже будет конкуренция, они больше знают про предмет, который, который тебя спрашивают. Uh, ну вот, людей, которых я знал, я понимал, что, в принципе, я годный человек по всем параметрам. Со всех сторон я довольно сильный кандидат, я понимаю, куда я иду и зачем я иду. Uh, но я четко понимал, что я по медицине прохожу. То есть я не просто так готовился, ты вот спрашивал про подготовку. В 2015 году летом я прошел всех врачей, которых знал, и говорю, вот, если бы ко мне строго подходить, я здоров или нет? Они говорят, здоров, здоров, здоров, здоров. Вот этот нюанс поправь, будет здоров, здесь вот такой есть нюанс, тоже здоров, мы не знаем точно требований, но вот по нашему, по нашему пониманию ты в порядке. И, соответственно, это еще одно подтверждение, что ты не зря будешь тратить силы, то есть тебе не скажут, что с таким зрением не пройдешь, зрение ты знаешь, зубы в порядке, вот такие нюансы. Я подошел к этому как к проекту, то есть ты понимаешь, что надо бегать, прыгать, подтягиваться, держать уголок, плавать, плавать. И это надо делать хорошо, качественно. Как ты это делаешь? Оп, вот так. Плаваешь хорошо, бегаешь не очень. Подтягиваешься не очень, уголок держишь. Значит, мы этим занимаемся. И, соответственно, берешь и занимаешься. Время есть, главное не лениться. Были ли какие-то трудности, связанные с тем, что ты не летчик и не инженер? Слушай, трудности, я их не рассматривал как трудности. Вот есть такое правило, у нас которым у нас учат в консалтинге. Да? Do not take no as an answer. Я это понимал как... Будь настойчив, да, веди себя так, чтобы люди понимали, что ты не отстанешь. Ну, в нормальном смысле этого слова. Но в какой-то момент я понимал, что я так этого хочу, что люди, которые смотрят на тебя и думают, что ты недостоин, они глубоко ошибаются, у них временное заблуждение. Вот так я это воспринимал, искренне. Знаешь? И это вот интересная вещь. Ты это не мозгом понял, это изнутри идет. Ты просто понимаешь, что я смогу пройти, я в это верю. И на многих этапах я видел, что... Может быть, сразу даже, когда ты общаешься с людьми, которые на тебя смотрят на очном этапе. Может быть, потом они тебе говорят, слушай, ну вот твой уровень мотивации нас приятно удивил. И это здорово. Мотивация. И вот это вот ощущение, что, слушайте, ну вы мне не сможете отказать, если не докажете. Если вы мне не объясните, аргументированно, что я не прохожу. Этот аргумент я не принимаю. Этот бы я принял, но этого нету. Этот вообще не аргумент. И ты вот так вот, в принципе, себя ощущаешь. Вот это вот сильная вещь, которая изнутри появилась, она была, и я думаю, что она очень помогла. И я ее не создавал, я просто, ну, я хочу, я могу, я смогу, я верю, что я могу. Вот это вот интересная вещь, мне еще стоит, наверное, это в себе разобраться, как это, как это было, но это любопытно. Когда ты теперь полетишь в космос? Шесть лет это минимум, то есть вот нас отобрали в 2018 году. Рассматривать, потенциально добавлять нас, ставить нас в экипаж, дублирующий или нет, Люди, которые принимают решения об этом на основании того, как мы учимся, что происходит и как, какие требования к экспедиции, будут только в 2022. И как только тебя в экипаж поставили, ты еще два года должен готовиться уже в малой группе, в три человека, которые готовятся к определенному полету. Но не факт, что тебя поставят в экипаж сразу, потому что ты не знаешь, что будет в 2022 году, какие будут программы, сколько людей будет летать, успеют ли слетать люди, которые еще не летали до тебя. В отряде сейчас 25 космонавтов, которые уже космонавты. Из них 12 летавших, 13 нелетавших. И нас 8. То есть, по сути, мы в такой условной очереди, в которой должны слетать люди, которые ожидают полета, которые уже прошли все то, что мы прошли, которые отобрались в 2010 году, в 2012 году. Николай вот отобрался в 2006 году, он должен скоро полететь. И если они слетают к 22, все 13 а мы этого не знаем. Если ты хорошо учился, и ты молодец, и востребованность присутствует в том смысле, что совпадает возраст, медицинские показатели, физкультура, твоя успеваемость, то если очень повезет, то кто-то из нас полетит в двадцать пятом году. Мы очень на это надеемся. Вот настолько это длинная история. Если не повезет, то ближе к тридцатому. То есть вот мне сейчас 34, в тридцатом году мне... 46. То есть это огромная работа. Да, Если да. ты прошел отбор сейчас, это вовсе не значит, что ты выиграл лотерейный билет, чтобы полететь к звездам. Нет. Да скорее надо... тебе дали шанс поработать еще да. много лет. И надо понять, что это не лотерейный билет. Понимаешь, вот тут вот многие смотрят, ты полетишь, ты полетишь. Мы же не туристы. Да? Тебя учат стать профессиональным космонавтом. Ты человек, который должен стать универсальным солдатом, который умеет пилотировать космический аппарат, может бороться и нивелировать нештатные ситуации. Люди понимают, что с Земли помогут, но где-то не помогут, и должен сам принимать решение. Ты много-много чего должен отработать. Есть такое правило 10 тысяч часов, да, чтобы где-то разобраться в каком-то предмете, надо заниматься им 10 тысяч часов. Наша двугодичная программа, она расписана в специальном документе, 3700 часов примерно, 3700-3800. Два года, потом еще два года, 3700 часов, еще два года, вот тебе дают 10-11 тысяч часов. И при этом ты не турист, которого отправляют на 10 дней, чтобы ты там что-то провел, посмотрел, получил опыт. Ты должен быть лидером группы, ты должен этого туриста как бы успокоить, ты должен <связать> провести научную программу, ты должен быть готов ко всем нештатным ситуациям. Ты фотограф, ты оператор, ты сантехник, ты уборщик. Ты пилот, ты исследователь, ты испытатель. Это невероятная, на самом деле, профессия с точки зрения тех граней, которые в тебе развиваются. Я думал, что консалтинг развивает много навыков. А сейчас вижу, что космонавтика развивает еще больше навыков. Как проходит твоя подготовка? Подготовка обалденная. Да, вот все ветераны и опытные космонавты говорят, ребята, получайте удовольствие от каждого дня. Она разнообразная, она очень интересная. И она вовлекает в себя не только теорию, экзамены, зачеты. Про них можно рассказывать, да, кажется, наверное, скучновато, но интересно очень. То есть нас, вот за это время мы изучали систему обеспечения жизнедеятельности, как работают датчики. Мы изучали правоведение, да, какими положениями, какими законами описывается космическая деятельность в России. Что такое программа, федеральная программа, законы, какие у нас есть обязанности, права, какие нюансы. Мы изучали компьютерную технику, Excel, Word, PowerPoint. Мы обжимали витую пару, мы изучали, как прокладывать, как подключать Wi-Fi, как настраивать сеть, потому что там ты будешь, по сути, системным администратором. Станд должен уметь соединить сеть, соединить два компьютера, настроить сеть. Это кажется как бы кабинетными занятиями, к которым все привыкли, то есть очень похоже на учебу. Но тут надо понимать, что ЦПК, Центр подготовки космонавтов, это такая, знаешь, интересная вещь, это сплав НИИ, института и спортивного лагеря. То есть э, ты студент, но у вас не 30 человек с одним преподавателем, а у вас 8 человек, а вокруг вас десятки преподавателей, с которыми ты можешь всегда консультироваться, спрашивать, понимаешь ли ты что-то или нет, э, обсуждать какие-то вопросы сверх работы, да, потому что многие говорят, что профессиональность, профессионализм космонавта также неразрывно связан с его личными качествами. То есть, в принципе, ты можешь к опытным товарищам обратиться за советом, как быть в этой ситуации или в этой, в твоей профессиональной, которая сложилась даже на этом этапе. И это все происходит в кабинетах. У нас зачеты, экзамены, они проходят каждые два, каждые две недели, мы что-нибудь сдаем. То есть мы учимся с 1 октября, у нас уже сдано... 10-12 предметов. Ну, то есть, есть зачет, экзамен, оценка, большая комиссия. И таких будет еще очень-очень много. При этом существует очень много интерактивных вещей. Вот. Что происходит не в кабинетах? Что происходит не в кабинетах? Ну, вот, например, прошлой неделе. Смотри, что мы успели за прошлую неделю. Мы учились выживанию. Мы выехали в лес, нас там учили разводить костры, включать сигнальные ракеты, вязать узлы, строить шалаш. Мы кушали сублимированный творог. Мы учились разжигать костры, потому что вот завтра в 10 утра мы пойдем и будем проходить спецтренировку 48 часов втроем по-настоящему в лесу. То есть вы будете в лесу жить? Да, мы... Вам нужно выжить в лесу? Вам нужно выжить в лесу с определенной программой. Мы должны вести репортаж каждый час, рассказывать, что мы тут, мы вас ждем, встречайте нас. Мы должны разложить сигнальный парашют, ну то есть чтобы... Потенциальный вертолет, который нас ищет, нас увидел. Должны собрать сигнальный костер специальный, да, который должен разгореться за минуту. У нас есть технология, как это делать. Настрой. у нас один нож, одно мачете, такой топорик маленький. Ну и самое главное, успеть нарубить и дрова, и успеть себе сделать кровать, чтобы было не холодно. Расчистить снег. И все это настоящим аварийным запасом, который есть в корабле «Союз». Все по-настоящему. Вот этот интерактив, он здоровский, очень классный. И вот представь, например, там позавтракали, 4 часа мы этим позанимались, потом примеряли скафандры, потом катались на лыжах, потом плавали в бассейне. На утро тебе надо сдать анализы ЭКГ, 6 врачей, потом ты идешь на лекцию по системам управления кораблем, изучаешь датчики, пытаешься разобраться, как они работают математически и технически. По завершении подготовки вот этой двухлетней, что дальше? Мы сейчас изучаем принципы работы. Физические принципы того, как это все функционирует для того, чтобы в двадцатом году нам сказали «молодцы, теперь вы их всех понимаете». Или мы исходим из того, что вы их понимаете, но вот экзамен подсказывает, что вы их понимаете. Давайте теперь говорить конкретно про станцию и про космический корабль. Вот, вы полетите на этом корабле, учимся ему, им управлять. Вы полетите на эту станцию, здесь вот, вот как все расположено, вот что вы будете делать. Вы летите для того, чтобы выполнять научную программу. Пожалуйста, вот учитесь фотографировать Землю из космоса, учитесь проводить эксперименты, учитесь собирать лабораторные модули, учитесь брать у себя кровь, учитесь оказывать первую помощь. В течение следующих двух лет, с 2020 года по 2022, нас учат по программе, по которой будут совершаться полеты. Уже реальная работа. И на самом деле... Нам говорят, что вы уже не кандидаты в космонавты-испытатели, а космонавты-испытатели. Но пока вы эту всю двухгодичную программу не пройдете, нам говорят, мы вас не рассматриваем в космический полет. И только к 2022 году, когда мы сдадим все зачеты, там будет больше практики и больше изучения именно техники, понимая, что за предыдущие два года принципы понятны стали. И вот к 2022 году мы придем, то есть космонавтом можно стать много-много раз. То есть Сначала поверить, что ты им стал, потом пройти отбор, потом пройти госэкзамен после программы общей космической подготовки, потом еще два года, поучившись, получить допуски к тому, что ты можешь управлять кораблем, лететь на станцию, проводить научные исследования. Много-много разных становлений космонавтом. Вот после 22 -го года что будет за деятельность? Соответственно, наверное, ты некоторое время будешь на Земле и ожидать полета. Вот на Земле чем ты будешь заниматься? На Земле ты будешь заниматься физкультурой, ты будешь продолжать поддерживать себе форму физическую. Ты будешь заниматься изучением научных исследований, которые проводятся сейчас. Если находишь время, мотивацию и желание, ты можешь найти такую область научной деятельности, в которой тебе любопытно развиваться, и ты можешь ее исследовать, потому что ты работаешь в ней, там обязательно есть специалисты, ученые, кандидаты наук, доктора наук, которым тоже это интересно, и ты можешь участвовать в конференциях писать свои работы, быть соавтором, готовиться к тому, чтобы защитить кандидатскую диссертацию. Следующее, что ты можешь делать, ты можешь работать в ЦУПе. Ты можешь пройти экзамены, сдать зачеты и быть помощником оператора или оператором, который здесь, с Земли, управляет космическим полетом. Общается с космонавтами, чтобы быть готовым к тому, что вообще происходит, когда ты там. Да, будучи тут, ты понимаешь, как налажены все процессы. Это очень интересно. Я там еще не был. Но мне очень любопытно это понять. Что еще? Ты можешь участвовать в спортивных соревнованиях. Ты можешь э, путешествовать у космонавтов в длинный отпуск. То есть, по сути, ты готовишься, продолжаешь готовиться, ты немножечко занимаешься больше тем, чем тебе интересно, потому что общая программа, 4 года мы живем по общему расписанию, все 8 человек. Тут есть некоторая гибкость. И эта гибкость, но ну, я ее пока только чувствую и вижу по примерам других товарищей, но я вижу, чем они занимаются. Популяризация, выступления с лекциями, съемки документальных фильмов, репортажей, поездки по различным местам. Вот чем занимаются. Это в любом случае полноценная full тайм работа да, Это да. не то, что вот я сейчас слетаю в космос, а потом пойду опять своими делами заниматься. Нет, это full тайм работа Трудовой договор, трудовая книжка, ты, пожалуйста, все. full тайм работа с 9 до 6. Ты или здесь, или тут. И, знаешь, что необычно к чему мы тоже еще привыкаем. А твое расписание делают за тебя. То есть, вот можно открыть компьютер, и написано: ты 21-го здесь, 23-го здесь, в 9 утра, тебя здесь ждут. Ты знаешь свое расписание, можешь отмотать, посмотреть расписание других, да, где вы пересекаетесь, где не пересекаетесь. Париться самому с тайм-менеджментом не нужно. Не ведь? нужно, да. Тебе главное вовремя прийти написано: кабинет, задача. Ну и, соответственно, те люди, которые тебя там ждут, они давали тебе домашнее задание или там, экзамен бывает. Ты просто понимаешь, куда прийти, форму одежды, да? полетный комбинезон, спортивная одежда. Там. В костюмах, с галстуком мы сдаем зачеты, экзамены. Ну вот, примерно так. И при этом, что еще происходит, все время идет до сдачи зачетов. То есть, когда закончится, например, выживание, проходит раз в пять лет. Вот Мы завтра так к среде, если его удачно закончим, у нас оно зачтено, и через пять лет мы, наверное, должны его повторить. А вдруг мачете новые придут? Новые мачете, да, или ты что-то забыл. Понятно. А что космонавты делают в космосе? В космосе мы летаем для того, чтобы проводить научную программу. Научная программа, она обширная, ну, например, за 6 месяцев экспедиции, обычно экспедиция на космическую станцию длится 6 месяцев, вот в текущих реалиях, проводится более 50 различных экспериментов и исследований. Это исследование физических процессов, человек в космосе, исследование Земли и космоса, понимание, какие технологии мы должны развить для того, чтобы выйти дальше в космическое пространство. По этим направлениям готовится очень много программ. Ты их изучаешь еще на Земле, ты с ними знакомишься. Тебе объясняют, как их проводить, ты их проводишь. И эти эксперименты являются основой для того, чтобы мы двигались дальше в понимании того, что такое космос, как там жить, как там работать, как его развивать, что там можно сделать с точки зрения новых физических и химических процессов. Сварка в космосе, исследование того, как зарождаются ураганы, понимание того, как мигрируют птицы. Окей, okay, эксперименты. А что еще? Процентов 40 рабочего времени занимает именно проведение экспериментов. Это приоритет. А второй приоритет — это поддержание станции, чистка фильтров, замена блоков, понимание того, что что сломалось, надо отремонтировать, что закончило какие-то системы или агрегаты, или модули, которые закончили свою, свой срок службы, их надо заменить, их меняют. Земля подсказывает, где они лежат, что с ними сделать. Параллельно ты должен понимать, что когда пришел грузовик, да, грузовой космический аппарат, его нужно разгрузить, провести инвентаризацию, все это уложить. То, что потом должно уйти в него да, мусор, который сгорает в атмосфере, Уложить это занимает время. поэтому Два часа в день минимум скульптура. Поэтому, смотри, 40%, 40%, 20%. Вот так получается 10-часовой примерно рабочий день делится. Но при этом космонавты рассказывают, что вот тебе так хотелось попасть в космос, и ты понимаешь, что времени не очень много, что в свободное время тоже проводят дополнительные эксперименты. Ну и главное хобби космонавтов, я наблюдаю сейчас вот из людей, которые вернулись из полета, Фотографировать. Земля из космоса очень красиво выглядит. Любые участки, вот ты наблюдаешь фотографии разных космонавтов, и ты понимаешь, что различный угол падения солнечных лучей, различная облачность, ты те места на Земле, которые фотографировал вчера, ты их фотографируешь сегодня, и они уже совершенно по-другому выглядят. Получаются невероятные фотографии закатов, э, невероятные фотографии северных сияний, обалденные, интересные фотографии того, как зарождается ураган, Расскажи, чем семья занимается в это время, семья космонавта? У всех по-разному. Надо понимать, во-первых, если говорить про наш набор, 8 человек, все приехали в звездный городок из разных частей России, разных областей, городов, регионов. Большинство людей приехали с семьями и живут теперь в звездном городке. Те, у кого есть дети, дети начали ходить в садик, в детскую школу здесь, в звездном городке. Кто-то из жен космонавтов сидит дома с детьми, кто-то нашел работу, кто как. Кто-то работает в Щелково, кто-то работает в Королеве, кто-то ездит в Москву на работу из жен. У меня так получилось, что 4 дня я живу в Звездном городке, удобно, все рядом, да, 5 минут пешком до работы. Аня, моя жена, приезжает иногда, когда может дистанционно работать, в понедельник, вторник. В пятницу я уезжаю в Москву, ну вот, то есть... У нас ничего не поменялось, но только потому, что Москва рядом, тут ехать час. Можете ли вы путешествовать? Можем путешествовать, ограничений никаких нету, кроме здравого смысла твоего. Ну и, соответственно, раньше ты сам себя ограничивал, не ездил в места, где эпидемии, например. Да? Летом в Индию, где можно заболеть малярией, ты не едешь. Места, где проходят военные действия тоже, как ты не ездил, так ты и не ездишь. По правилам мы являемся спецконтингентом, то есть мы должны сообщать, где и куда мы поехали. То есть ты просто оповещаешь, еду на Танарифы, буду в этом городе, находиться с такого-то по такой-то, цель поездки, отдых. Или вот все, сообщил, соответственно, тебе подписали отпуск. Если в обычной компании ты подписываешь отпуск и подписал, тебя просто нету. Если ты подписываешь, еще пишешь, буду там-то и там-то. То же самое заявление на отпуск, просто информация о том, где ты будешь и с кем. Потому что если вдруг в этой стране что-то происходит, они должны понимать, нужно ли тебе оказать какую-то помощь, поддержку. По сути, очень похоже на BCG. У нас тоже было понимание, что много консультантов в разных местах работают. И всегда есть план, по которому он оповещает, если случилась какая-то проблема. Есть ли ограничения по занятиям спортом? Нет, ограничений нет. Есть понимание, что ты должен тщательно относиться к своей безопасности, но также есть понимание, что это интересно, в первую очередь, тебе. Ну, то есть, если ты получишь травму, то в условиях такой интенсивной подготовки тебя перестанут допускать до спецтренировок, и ты начнешь везде отставать. Сейчас я не чувствую никаких ограничений. Как Я занимался плаванием, фридайвингом, катался на велосипеде, играл в теннис, бегал. Так я этим и продолжаю заниматься. Я очень хотел прыгать с парашютом, обучиться этому. Это входит в нашу программу, и ты понимаешь, что тебя будут обучать... Опытнейшие инструктора. Расскажи о своих любимых фильмах о космосе. Фильмах о космосе. Тут интересно очень. Если вспоминать, наверное, больше всего на меня повлиял фильм "Москва Ксионпия". Советский фильм, такой детский фильм. Наверное, он попал в тему, то есть я увидел его в нужном возрасте. Я напомню, что там, о чем там говорится. Говорится о том, что мы должны подготовить экипаж для полета с Земли на далекую звезду, Кассиопею, так как за время полета люди э, состарятся, ну, то есть долго занимает полет, э, мы должны отобрать молодых ребят, не 35-летних, а 30-летних, а реально вот школьников. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. 50 лет наш экипаж будет находиться в полете. 50 лет это по часам звездного корабля. На земле же за это время пройдут сотни лет. И встречать наших посланцев будут уже другие поколения. Вот эти вот школьники готовятся к полету, а ты, школьник, смотришь этот фильм и понимаешь, ну как ты веришь в то, что тебе показывают. Он меня очень сильно заворажил тогда. Он сейчас, я его давно не пересматривал, но это фильм, который повлиял очень сильно на то, как ты ощущаешь себя и как ты примеряешь на себя профессию космонавта, потому что вот перед тобой там, герои дети летят. И сразу по-другому немножко воспринимаешь и понимание того, что при движении с большой скоростью Время движется иначе, и те люди, которых ты знал на Земле, улетая, они состарятся, умрут, а ты будешь вернешься там, в свои 50 лет. А тут уже 2-3 поколения сменилось, и ты думаешь, как это так? Но в фильме, не объясняя формулах и не объясняя ну, физику процесса, просто тебе это говорят, ты в это веришь и понимаешь, что ничего себе. И это сразу создает какую-то дополнительную мотивацию изучать физику, математику, готовиться. Это то, что поразило меня еще в детстве, то, что, может быть, повлияло на мотивацию. А второй фильм, который я бы посоветовал посмотреть, это «Покорители вселенной». Компания канадская снимает фильмы в 3D. И в том числе они снимают четырехсерийный документальный фильм про то, как готовятся космонавты, как они летают, как взлетает ракета. В музее космонавтики буквально в ноябре или в начале декабря, была презентация, нас туда пригласили. Во-первых, это первый фильм, который я видел в 3D-очках. То есть, наушники, 3D-очки. Ты смотришь фильм, но при этом ты двигаешь головой, и ты понимаешь, что ты вот здесь сидишь только под собой, это да, черное пятно, а в остальном ты вот можешь... Там ракета взлетает, а здесь верблюд сидит. Ты можешь на верблюду сидеть смотреть, понимаешь, что там взлетает ракета, да, и краем глаза смотришь. Или идет вывоз ракеты, ты стоишь, перед тобой идут люди. Ты их потом даже, может быть, встретишь, да, ну вот ты стоишь тут, вот там, где камера стояла, смотришь на эту ракету, вот это вот удивительно. Я бы посоветовал людям посмотреть, потому что там эффект присутствия и понимание того, что это и как это, удивительный. И интервью, взлет ракеты, э, монтажный корпус испытательный. Сейчас две из серий. Первая серия рассказывает про набор НАСА 2017 года. Ребята, которые прошли отбор в 2017 году, рассказывают, как они учатся и что вообще происходит. А второй фильм там герои, наши космонавты, Мисуркин Александр, Федор Юрчихин и Николай Тихонов. И вот ты видишь ребят, с которыми ты недавно познакомился, ну, в тренировках, в полете, перед полетом. Очень интересно. Следующий фильм будет уже про невесомость, про работу на станции. Работа очень серьезная, потому что, я так понимаю, снимать фильм в 3D непросто. По-моему, его можно посмотреть в музее космонавтики в 3D-очках. Они обещали. Я там был на презентации, на предпремьерном показе. Вот это то, что меня поразило, то, что дает тебе ощущение сопричастности и наблюдения реального процесса. Спасибо, Коша, что рассказал свою историю. Мне очень интересно. Дура, Я да. надеюсь, через несколько лет увидеть тебя уже по телевизору там. По телевизору там. Спасибо большое. Телевизор будет здесь, а ты будешь там. Спасибо, что пригласил. Очень интересный опыт.